А сейчас я хочу с вами поговорить о том, что, по моему мнению, составляет важную часть этой проповеди. Я хочу поговорить с вами о глупости прелюбодеяния и внебрачных связей. Притча 5.1.8 «Сын мой, внимай мудрости моей, Божьей мудрости, которую я познал на жизненном опыте, и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы ты смог научиться мудрости и благоразумию, чтобы ты мог проявлять настоящую рассудительность и благоразумие, и чтобы уста твои сохранили знания и могли мудро противостоять искушению». А вы знаете, каков самый мудрый ответ на искушение? Кто знает? Да, правильно, повторите громче. Это не трудно, не так ли? Это и есть самый мудрый ответ на искушение – нет. Ибо уста распущенной женщины, и позвольте вам сказать кое-что, это не только проблема женщин. Ибо уста распущенной женщины источают мед и речи ее мягче елея. Но, о, о последствия! Помните, мы говорили, что всегда наступают последствия. Последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч острые, острые, всепоглощающие. Ноги ее идут к смерти, стопы ее достигают преисподней, ада, место смерти. Она пребывает во тьме, она не идет путем жизни, пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь свой и не подходи близко к дверям дома ее. Убегает искушений уже при их приближении. Убегает искушение уже при их приближении. Это значит, что вы не будете просматривать порнографические сайты, потому что вам интересно. Кому-то нужно это услышать, потому что я говорю это во всеуслышание. Не заходите на порнографические сайты только из-за любопытства, потому что там сидят бесы, которые только и ждут, чтобы схватить вас при этом. И прежде чем вы это осознаете, вам захочется посмотреть еще раз и еще раз. А потом у вас появятся уже серьезные проблемы. Сейчас очень много людей, попавших в зависимость от порнографии. Вы думали, что большинство сайтов, не имеющих демонической подоплеки, связаны с многими другими сайтами. Вроде бы вы зашли на нормальный сайт, нажали кнопку и вдруг вышли на очень грязный и неприличный сайт. Советую вам быть осмотрительнее и поставить фильтры на свой компьютер и сделать все, чтобы такое больше не могло случиться. Сейчас, просто сидя у телевизора с пультом в руках и переключая каналы, можно встретить такое, что... Но не в нашем доме, потому что мы заблокировали грязные каналы. Я не хочу видеть ничего подобного. Я не хочу попасться на этот крючок, ведь Библия говорит всеми силами избегать искушений. У многих из вас дома есть журналы. Сейчас почти нет таких журналов, даже вполне приличных журналов, где бы вы не нашли несколько человек, едва прикрытых одеждой. Если я листаю журнал, и там есть фото каких-нибудь накачанных и видных красавцев-парней, я не говорю «Ого, ты только посмотри на это!» Вот это да! И я, конечно, надеюсь, что когда мой муж листает журналы, хотя я не надеюсь, а точно знаю, что он не говорит «О, только посмотри сюда». Дьявол помещает все это перед нашими глазами, и в конце концов, люди, видя жизненную реальность, проявляют недовольство, потому что очень немногие выглядят так, как модели из журналов. Некоторые мужчины заходят на порнографические сайты и таращатся на всех этих красоток. Потом они идут домой и смотрят на своих прекрасных жен, которые родили им пятерых детей. И теперь у них испортилась фигура, там торчит, там провисает. И мужа больше не удовлетворяет вид его жены, потому что он всю неделю глазил в интернете на другие формы. Я так долго ждала момента, чтобы вам это сказать. Мое ружье заряжено, и я готова к бою. Мне только нужно найти подходящую аудиторию. Позвольте вам сказать что-то драгоценные женщины Божьи. Не будьте искушением. Можно мне на минутку стать вашей мамочкой, милые дамы? Будьте здравомыслящи, когда вы сидите на стуле в юбке. Извините, но мне нужно порой вам это говорить. Бывает и такое, что мы должны говорить это женщинам, сидящим на первом ряду, и раздавать им покрывало. Если вы сидите впереди, и у вас глубокое декольте, то наклоняйтесь вот так. Пусть это войдет в привычку. Вот что вам нужно делать. Аминь. Советую вам не носить на работу юбку с разрезом почти до самого пояса. Но это же так стильно. Но вы же женщина Божья. Мне очень жаль, что некоторые ваши усилия не идут вам на пользу, как бы вы ни старались. Избегайте всякого рода искушений. И я вам не советую каждый день обедать с женатым человеком. Неважно, насколько хорошими друзьями вы являетесь. И пастору не стоит беседовать в церкви с женщиной за закрытыми дверями. Сейчас это происходит сплошь и рядом, и мне очень жаль все эти разрушенные семьи и брошенных детей. Это не воля Божья. Будьте здравомыслящи, будьте мудры, подумайте, что может ожидать вас в конце. И с чем вы останетесь? И вот что я вам скажу. Вам нужно научиться жить с вашим супругой или супругой, потому что у чужого мужа и жены тоже были бы определенные проблемы, и у другого тоже, и так далее. Я думаю, самая распространенная причина человеческого недовольства является то, что люди ничего не делают друг для друга. Вам нужно перевести свой взгляд себя со своих проблем и посмотреть на других, потому что, поверьте мне, неважно, какие сейчас трудности у вас, есть много тех, кому сейчас намного хуже, чем вам. И если вы в таком состоянии, когда вы не знаете, как помочь себе, то если при этом вы посмотрите на окружающих и поможете нуждающимся, то при этом вы посеете семя, которое Бог взрастит, и у вас будет большой урожай. Заброшенные дома и переходы Сент-Луис. Команда служения бездомным при поддержке служения «Жизнь» полная радости. Регулярно ведет поиск забытых всеми людей – мужчин, женщин и детей, живущих на улицах города. Сегодня вечером примерно несколько тысяч людей не имеют крыши над головой. Сотни из них ночуют на улицах, в палатках, в заброшенных зданиях. Члены команды раздают воду, продукты, одеяло. На деле показывают любовь Христа тем, кто нуждается в этом более всего. Члены команды находят изолированных от общества людей с разными судьбами. Люди, страдающие психическими расстройствами, той или иной зависимостью, а также семьи, испытывающие большие трудности. Раньше в этом здании проживало от 15 до 20 человек. И одна супружеская пара, не имеющая собственного жилья, почти каждый вечер проводила здесь изучение Библии для всех остальных. Мы ехали около часа до этого места, и когда мы проезжали мимо, мы заметили этого мужчину по имени Клод, идущего вдоль дороги. Он слышал о нашей программе помощи нуждающимся и бездомным и подал нам сигнал, чтобы мы остановились. Уже в течение двух-трех месяцев он посещает каждое служение. Чтобы помочь людям, у которых нет жилья, служение «Жизнь полная радости» в настоящее время арендует несколько домов для нуждающихся людей, живущих на улицах нашего города. Мы уверены, это служение сыграет огромную роль для тех, кто хочет вернуться к нормальной жизни. Сотрудники служения «Жизнь полная радости» будут помогать им возрастать духовно, находить работу и жилье, чтобы вернуть их к нормальной жизни, и чтобы они смогли внести свой вклад на благо общества. Благодаря вашим щедрым пожертвованиям в служении Джойс Майер мы поддерживаем подобные программы помощи и приводим тысячи людей к Христу. Протягиваем руку помощи, потерявшим всякую надежду. Благодарим вас за сотрудничество в помощи бездомным людям и за ваше стремление изменить мир к лучшему. Удивительно служить здесь и делать то, к чему призвал нас Господь. Идти и любить людей, что мы и делаем. Потрясающе! Она говорила мне оставлять свою тарелку чистой, потому что многие дети в мире голодают. А теперь я им помогаю. Меня зовут Дженнифер, и я партнер служения Джойс Майер. Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру.